Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим закуску из картофеля и шафрана. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлением. Для того, чтобы приготовить закуску, нам понадобится 6 картофелин среднего размера, 4 яйца, по пол чайной ложки шафрана, куркумы, карри и смесь перцев. Можете добавлять разные по вашему вкусу. Также нам понадобится 3 столовые ложки сливок, столовая ложка масла сливочного, у меня топленое. Можете обыкновенное сливочное масло, подсолнечное масло, соль, перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Для начала уже с отварного, отварного картофеля нам нужно будет снять кожицу. После чего картофель нужно натереть на мелкой терке. Картофель желательно очищать, когда он еще горячий, так лучше будет сниматься шкурка. После того, как мы натерли картофель на терку, добавляем яйца. 4 штучки. После чего добавляем сливки. Сюда же добавляем наши специи. А пестики были не такие удобные после шафрана добавим сразу масло хорошо солим перси буквально чуть-чуть, потому что у меня смесь перси если у вас нет Хорошенько перемешиваем, после чего, как мы все размешали, берем противень, застилаем его пергаментной бумагой, слегка смазываем подсолнечным маслом с помощью кисточки или лопатки. После чего берем просто. Когда наши котлетки сформировали, и после того, как наши ассистенты их проверят тщательно, можно отправлять их в духовку на 15-20 минут. Наша закуска картофеля и шафрана готова. Подавать ее лучше с каким-нибудь соусом или какому-нибудь блюду. Не забывайте подписываться на мой канал. Приятного аппетита!